Вас, други подруги на своем канале Итак, перед вами перед вами видео с гаданием на камнях на камнях с прогнозом на камнях под названием цепочки судьбы в этом видео будет два номера видео первое и второе тайминг вы найдете под видео и будете смотреть свой номер выберите цифру 1 или 2 вот перед вами поле которая показывает настоящее и будущее. Срок будущего я не буду указывать. Вот тут такое видео, скажем так, работаем с вами сейчас, смотрим на перспективу, а что там впереди. Будем прогнозировать на горбатых, моих любимых картах, и на, естественно, на наших камнях. Итак, если вы выбрали один или два, я начинаю. Так, нижнее поле настоящее. А вот так положу. Если что, будем подсказывать. Вот тут еще от меня рекомендация будет. Итак, цепочки судьбы. Пусть камни ложатся с цепочками и будем смотреть, что там, когда как, как. Ох, как хорошо. Так, так, так, так, так, дайте посмотреть, дайте расшифровать, дайте задуматься тут что-то да как. Ну, скажу так, в настоящем очень много камней, если еще карты не трактовать, в настоящем лежит много камней рабочих. Таких, когда. Ну, тут интересно, рабочий, этот медицинский камень между. То есть, к сожалению, камни говорят о том, как есть. То есть. Между работой и камня, и, и, и заработком, и вашим благосостоянием лежит камень. Ну, не, не болезнь, это общий такой как бы медицинский, что ли. Вот, то есть тут дело времени, дорогие мои. Если вам кажется, что что-то у вас понизилось, ослабелось в плане, ну, плане заработков, в плане прибытков, как раньше говорили гадалки, то тут дело времени, тут это в будущее уходят другие совсем камни. Что я еще смотрю? Я смотрю, что возможно в недалеком, ну совсем недавно, э, у вас какое-то было важное, нужное событие в семье, то ли с расширением семьи. Что такое расширение? Это когда у нас прибавляются члены семьи. У кого-то была свадьба, у кого-то рождение ребенка. То есть очень это мне, мне нравится. Потом, что еще, может быть, неделю назад или пять дней назад какое-то нужное вас посетило извещение. Возможно, это извещение было связано с... Сейчас скажу... извещение от бюрократической системы, от юридической юрисди... системы, юрисдикция юридической, да, и, возможно, оно вас не очень обрадовало, это извещение, я бы вот так сказала, может, даже оно вас немножко расстроило чем-то, да, омрачились вы, и на фоне этого вы стали думать, что же делать, надо решать это, а решать надо это, к сожалению, в первую очередь через деньги, вот я сегодня на видео, тут вот для съемки деньги разложила, чтобы такое было притягивание ситуации и работала на плюс. Что еще в настоящем я вижу? То есть то, что вы получили, и вообще, кстати, хочу сказать, что такое ощущение у вас, что у вас кто-то что-то отнимает или не додает. Это может быть и на, в плане карьерного момента отнимают, не додают, ну и в плане связано, может быть, с каким-то как наследством, отнимают, не дают, как будто не дают вам расшириться в домик в той площади, которую вы, где вы живете, и вы решаете или думаете, вопрос отъезд-переезд, если на работе не ценят, может быть, надо нафиг плюнуть на все и менять вообще страну проживания или что-то такое. Тут вот э, есть такие позывы, такие намеки на это. То есть... Для вас как бы мир раздвоился. Видите, интересный какой камушек, да? Вот тут, если плоскость рабочую, смотрим, одна полосочка, а тут вот две полосочки. Этот камушек мне привезли, привезла одна клиентка, то ли из Турции, то ли из Греции попросила. Вот. То есть ситуация раздвоилась, и вы не знаете туда дернуться туда, а может быть и не надо никуда дернуться, а может быть, у вас вообще тут третья есть дорога, третий выход из положения. Почему я так намекаю? А потому что такое ощущение, что вы владеете, вы владеете возможностями. Может быть немножко где-то ну но... В чем-то не уверены, но в принципе, по большей части, у вас в руках есть богатство, есть какая-то профессия, есть какие-то, может, она даже в мозгах, ну то есть вы ею владеете. Вы умеете, где надо. Если захотите, вы можете какую-то перестройку сделать. И хочу сказать, что теперь давайте перейдем. То есть, вот что давайте посмотрим, что делать с этими известиями неприятными. Но. С ними надо что-то делать. Игнорировать их нельзя. Возможно, если это касается каких-то недвижимости, разделов, переделов после разводов. Ой, тут что-то... Ну, сейчас скажу, что тут... Тут надо тянуть резину. Но понимать, что эту тему разруливать придется. Вам как-то выгодно затянуть вот этот весь процесс. Но разруливать надо или делать вид, что частично вы в этой теме участвуете в этом процессе. Вот такая подсказка. Теперь переходим в будущее. Вот мне, конечно, настораживает тема дома перевернута. Состояние, то есть, возможно, возможно, тут такой есть вариант, если вы переедете в другой город, в другую страну, там пока что придется вам жить в съемной какой-то квартире. И это вас будет раздражать. Ну, ничего страшного, дорогие мои. Сейчас полмира живет в съемных квартирах. Ничего страшного. Но больше вас может раздражать какой-то... Если вы переезжаете, допустим, может раздражать новый партнер, новые какие-то условия работы. Вот я бы так вот сказала. Как-то вот тут оно... Карта раздражения. Ну, в смысле, вот когда... Лопаточка серебряная наверх лежит, серебряно алюминиевая, как я называю. Это хорошо, на работе складывается. Все вовремя, все хорошо, вы в тренде на работе, да? Но когда красная капризная лопаточка, это значит, что-то вас раздражает. И вот этот камень, он, кстати, аналог вот этой карты, такой лилитовский. Лилит это когда темные силы дают вам, делают подножки и говорят, «А, не все, коту масленица». Ты хочешь по, по, ну, пройти в дамке, в теме богатства. И тут есть этот путь, дорогие мои. Вот он путь. Есть даже фарт. Я могу сейчас вам сказать, что вот данную неделю вы в какой-то степени, все, что связано с рабочим темой, или вот, ну не знаю, все, что подарки, фартовое, такое удачное, тут лежит прямо камень стрела который вас тянет, и у вас есть эта возможность. Кстати, возможно, ваше благосостояние зависит и от вашего партнера в любви. Тут тоже есть такая цепочка. Это же видео называется «Цепочки любви». Вот мы смотрим, да. То, что вы получили неприятное письмо, в будущее идет цепочка ваших каких-то изменений в этой теме то есть в этой системе вы из-за этого можете засучить рукава как говорится затянуть немножко пояс и идти вперед и не бояться понимать уже понимаете вы какие где препятствия по большей части на 60 процентов вы их видите в голове и ничего страшного и вы и главное надо все сказать а я это смогу и тогда будет вот этот камень благосостояния эта цепочка тоже не такая плохая вот и лежит камушек поддержки со стороны светлых сил, но не очень большой, а такой, знаете... Не глобально, когда судьба, а вот какая-то умершая бабушка, может быть, вам будет помогать. То есть вы просите иногда ее, умершую бабушку, помоги мне, дорогая моя, называйте имя, да, можно свечечку какую-то завести, и через включать эту свечечку, зажигать и через нее как-то общаться с этой бабушкой. Наведите еще какой-то мостик, он вам пригодится». И вот этот камень хороший, он философский, я его называю такой, как бы, это камень верхней уже чакры у нас считается. То есть, в принципе, хочу сказать, что в ближайшие два месяца вы примете правильное решение в полтора даже не смотрите на тему детей, на тему дитерождения, смотрите именно лично в свои интересы. Вот даю сейчас такие подсказки. Не бойтесь чего-то потерять, и тогда вы это, что-то не потеряете. И рекомендация от меня, еще раз эта карта говорит, это карта риска, карта каких-то катастроф, скажем так. То есть ты их не бойся, и ты их привык. Превозмогешь, так сказать. Я извиняюсь, иногда за ломанные глаголы, но я так немножко в шутку говорю, да? То есть не бойся, и все получится. И мне еще нравится, что может быть, вместе через полтора-два, через полтора вам. Во многих вещах ваших будет все-таки помогать какой-то мужчина. Это мне нравится. Понимаете, конечно, круто, когда мы сами можем разрулить все, но когда еще прибавляется помощь, возможно, этого мужчину как помощь вам подведет ваша умершая бабушка. Это очень хорошо, дорогие мои, да, очень хорошо. Вот э, такой прогноз. Не забываем, что бесплатный сыр в мышеловке. И до встречи на моем канале. Итак, дорогие мои, если вы выбрали эту цифру, я начинаю. Что же нам наши горбатые карты подсказывают на настоящее и на будущее? Давайте будем смотреть. Ох, уже свидания. Какие-то свидания тут выскакивают. Это хорошо. И, конечно же, цепочки судьбы мы можем расшифровать только через... Падение, правильное падение камней. Итак, настоящее. Что в настоящем? В настоящем есть много иллюзий. В настоящем у вас должно быть ощущение, что за вами иногда кто-то как будто с небес наблюдает, потому что очень интересно глаз дракона этот камень называю. Вот он находится между вашими фантазиями иллюзиями. Может быть надо, хочу сказать так осторожно, с алкоголем вообще. Тут почему-то так вот мне прилетело, да. И с другой стороны, <coughs> то есть вы уходите то в иллюзии, у вас в голове что-то такое, как борьба происходит. А с другой стороны, вот этот камушек, мне он нравится, камушек с ушком. Видите такой, как будто ушка у него. То есть это когда мы мыслим один, ну вот как-то как классически для себя в каком-то направлении, но появилась новая идея, какой-то новый вариант решения какой-то проблемы, какого-то вопроса. И вот на данный момент, к сожалению, возможно, перетягивают ваши фантазии какое-то нереальное решение этой проблемы, скажем так. Хочу сказать, что, может быть, надо на данном моменте или в ближайшие полторы недели, не больше, прислушаться к родственникам по маминой линии. Или мама, если жива, или какие-то родственники, если они дают советы, возможно, тут как-то прислушаться и что-то из этого выцепить, добавить свое, и вот это будет правильное решение. Потом очень интересно, тут какие-то фантазии, связанные с детьми или связанные с беременностью фантазии, или связанные, или пустота в теме беременности, это информация для женщин, или какие-то фантазии, связанные у кого есть дети, то есть то, что вы нафантазировали, это надо немножко еще вперед смотреть, надо уточнять, если у вас есть дети, допустим, ко мне как к астрологу записаться, узнать, где таланты, где возможности, где есть предпосылки, а куда лучше не лезть, куда опасно для жизни даже лезть, в какие темы, в какие профессии. Ну вот как вариант, да? И будет тогда улучшение, усиление. То есть на данный момент это сырая тема, как-то почему-то связана с детьми. Потом немножко... Какие-то возможности изменения, связанные с местом проживания. Но, возможно, это изменения, когда жар или жек там хочет что-то там доделать или предложить вам ремонт, или какие-то реновации, дорогие мои. Вообще поймите, вот эти реновации домов 40-летней давности – это смех и полный «не хочу ругаться матом», да? это, это чистая история с нювосюками. То есть если дом в советское время построен и 40 лет прошло, у него закончился, по-любому закончился срок эксплуатации, когда вам навязывают, придумывают ситуацию, когда вы должны облепить там поролоном, утеплить, стра та, -та подъезд закроет красиво стеклопакетами, вход будет. Это не решит проблему аварийности дома, особенно, дорогие мои, кто живет в блочных домах, скоро они начнут складываться, как карточные домики. И тут уж вам никто не поможет, и просто получится, что вы дополнительно вложились уже в угасающий проект. Если ваш дом кирпичный, Хрущевка, к вам это не относится. Ну, надеюсь, все сейчас поняли, про что я говорю. Идем дальше. Извиняюсь, что отошла от темы, но чтобы вы понимали, что вас просто с вас выкачивают деньги. Даже если вы приватизировали эту квартиру, вам потом, ну, не знаю, в Москве там вон расселяют, а я имею в виду постсоветские пространства, мне очень много смотрят и Латвия, и Украина. Это к вам относится, дорогие мои, тоже. Вам никто новый дом не построит, новую квартиру не подарит. Итак, что я вижу теперь по картам настоящее, Есть ориентация, как бы, ну... Кем-то объединиться с кем-то, или вы уже объединились и являетесь частью какого-то проекта. Это неплохо, но э, то, что вам ранее наобещали, может не сойтись в тех объемах заработка, как вам там наобещали. Но инструкции и ваши договора, где вы подписали бумагу, по-любому надо выполнять. Есть карта ближайшие 5, 5 дней с момента, как вы открыли это видео. Есть карта какой-то опасности, когда что-то кто-то хочет забрать, отобрать, украсть. То есть повышенно смотрим закрытые двери, закрытые окна, где наши мобильники, где наше имущество. Теперь переходим сюда. В настоящем лежит э, «Свидание». Кто еще не познакомился дорогие мои есть много шансов в ближайшие пять дней не больше познакомиться с интересным человеком с которым возможно будете решать вопрос домовладения ну, домопроживания а может быть этот человек просто поможет вам что-то починить там где вы живете вот в том помещении в том месте вот Хочу сказать, если вы познакомились и вроде все неплохо, не надо предупреждать свою родню о том, что произошло. Почему-то вот такая есть подсказка. И еще хочу сказать: возможно, в ближайшую неделю ваши родственники вам, вас чем-то удивят, но, ну, может быть, не очень приятной какой-то вестью, извещением, ну, сообщением. Вот тут вот так вот, да? Возможно, какой-то мужчина вас подведет, из, ну, из родственников мужчина, если что-то вам обещал, может быть, не выполнит в том объеме какую-то помощь, которую вы от него ожидаете. Теперь я перехожу в верхний отсек, в отсек будущего. В будущем лежит романтик, в будущем лежит любовь, но такая любовь почему-то с разбитым сердцем. Это, то есть тот, кто познакомится, возможно, потом выяснится, что на вашего претендента или на вашу претендентку кто-то еще претендует. То есть там какой-то есть третий лишний, который может долго, ну, не вдолго долго, но 2-3 месяца по, как-то под ногами мешаться. Вот так вот по-простому скажу. Хочу сказать, что в будущем... Есть эффект ускорения, даже несмотря на ваши какие-то фантазии. Возможно, даже вот ускорение, улучшения через ваших любимых, через ваших половин произойдет. Это, дорогие мои, относится и к тем, кто глубоко в браке. То есть прислушайтесь к своим половинам. Если вас, вас ваша половина, он или она тянет и говорит, а давай вот что-то вот это, давай тут вот сдвинемся с мертвой точки, а давай наконец-то вот, вот это, да, то есть вы свои иллюзии немножко схлопнете, прикройте. Потому что, возможно, ваши иллюзии, иллюзии гипербольшие. Ну, я так как вариант могу предполагать, да. Возможно, вы своими какими-то большущими планами успели поделиться где-то. И на этих планах просто висит какие-то черные такие замки, ну, как порченные. То есть кто-то боится, что вы подниметесь. Кто-то боится, что вы развернетесь и наконец-то разбогатеете и начнете лучше жить. Вот кто-то у вас там есть за плечами, за спиной. Итак, что про будущее. В будущем возможно перенесение вами небольшой болезни, к сожалению, которая может дать какое-то осложнение на сердце или на сосуды, на кровеносную систему. Информация для тех, кто еще вне беременности, в ближайшие три месяца, возможно, не получится еще эта беременность. Беременность, но ну, не переживайте, может просто найти не срок. Еще не значит, понимаете, беременность – это, как бы сказать, епархия высших сил. Мы можем желать, хотеть, просить, а, но там наверху будут решать. И у кого проблемы – на моем канале, между прочим, есть видео с иконой, которая дает женщинам энергию для темы забеременеть. Найдите эту икону на моем канале и выполните инструкцию там, которая вот вам поможет. Да? Еще хочу что сказать, что кто думает в рассуждениях сейчас, надо ли делать ЭКО, я бы в ближайшие 2,5 месяца не ввергалась в эту тему вот такой еще совет и и совет от меня уж не знаю что карта такое резюме карта говорит о том что вы без денег не остаетесь скорее всего э, учитесь ценить то что у вас есть э, будьте более оптимистичной основывайтесь больше на реальности вокруг вас на реальных каких-то течениях в жизни и тогда и синица в руках и и жужабль из неба в руках все у вас будет буду благодарна за помощи каналу за донат пишите свои ощущения по моим видео внизу пишите свои запросы к небу какое-то желание может быть можете под этим видео написать э, тему желания и оно тогда будет сбываться до встречи